Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Smartwatch, канал только о смарт-часах. Только о смарт-часах и больше ни о чем. Сегодня у нас с вами, дорогие друзья, обзорчик циферблат-разработчик, который давным-давно не показывался на нашем канале. Но сегодня я сделаю подробный обзор вот этого вот циферблата, причем шикарнейшего циферблата, а также, дорогие друзья, буду раздавать промокодики. Поэтому досмотрите видос до конца, чтобы понимать, как получить промокод. Поехали. Ну, погнали, дорогие друзья. Вот так на данном циферблате выглядит режим АОТ или экран всегда включен. Все видно, все понятно, все предсказуемо. Вот так именно и никак иначе, только другой цвет Вот именно цифра будет у вас э Показано, когда вы скачаете, установите циферблат. Дальше надо будет, естественно, дать ему кое-какие разрешения и поехали. Во-первых, у нас здесь есть вторичное время, можно поставить любое другое время. Какой вас интересует? Часовой пояс. Дальше. Цифровое время а, с секундами. И, естественно, оно может быть как 12-часовым, так и 24-часовым в зависимости от настроек вашего смартфона. А здесь у нас день недели, причем полный и на русском. Самое, что интересное, дальше число месяца. А дальше у нас с вами... А, что это у нас с вами? До да, сердцебиения. это у нас с вами. Естественно, это все дело а, по тапу. Нажимается и измеряется. Далее. У нас с вами сколько мы пошли в километров в час. Здесь, вернее, километров за весь день. А здесь шаги. Ну и дальше все по ходу. Поехали, давайте посмотрим по настройкам, что у нас здесь есть. Вот здесь, кстати, у нас есть а, тапы настроечек. Давайте посмотрим. Зашли в настройки и смотрим. Во-первых... У нас здесь ä, цветовая гамма вот этого вот полосочек внизу. Вот эти вот, обратите сейчас на них внимание, они меняются. М -м -м -м, меняются. Дальше цвет основного времени. Тоже меняется, со временем меняется дата, число месяца, секунды тоже. Следующее, это все табзоны, а здесь, как вы видите, их много. Мировое время, здесь два виджета, а здесь... Э -э ярлыки приложения и еще один виджет. Все это легко заменяется. И по факту вы можете получить все, что вам угодно вообще. Даем разрешение и ставим туда виджет, какой заблагорассудится нам. Я обычно ставлю... Что я ставлю обычно? Обычно я ставлю, конечно же, погоду. Ну, в данном случае погода невозможно поставить, поэтому поставлю... Ну, оставлю то, что было. Вот здесь я Наверное, я все-таки подзаменю. Вот в этом погодку поставлю. Здесь я поставлю, а что, барометр поставлю. Как всегда, я люблю делать. Ну, и ярлычки не буду пока ничего делать. Выходим и по факту получаем вот такой вот шикарный циферблат. У меня есть, дорогие друзья, 15 промокодов на данный циферблат. Пишите, хочу промокод. Вообще, не важно, что вы там еще напишите. Я просто буду... Смотреть, кто первый написал, тот и получил, короче, другими словами. Спасибо за ваше внимание, до свидания, всего доброго и до новых встреч.